Ты здесь, Алло, не надо слов, словно в погоне волков Трое часов до да стороны сложных соснов Алло, ты здесь, я готов успеть Не свереб я, но пора зреть Скверны мне все подозрения За тенью оставлю тему Где ты, алло, я уже в голову Протали нам до стола, Подышка, теперь тише И не слышно, неровно рядышем Равнодушием, душащим, бездушим. Рано слышать, надо уже слушать Быть растущим, быть насущным Добыть оружие для торгующих Алло, ты слушаешь, давай жить по-лучшему Слушай, давай по-лучшему.